Благодаря притяжению земли на каждое тело действует сила тяжести. Под действием этой силы прогибается линейка, сжимается или растягивается пружина. Во всех случаях происходит деформация опоры или пружины. Сила, с которой тело вследствие притяжения к земле действует на опору или растягивает подвес, называется весом тела. Вес тела принято обозначать буквой п.